приветствую вас уважаемые представители знака зодиака рак сегодня мы будем с вами смотреть что будет происходить в вашей жизни в период движения венеры по знаку зодиака стрелец с 15 декабря по 7 января венера в этом знаке проявляет себя очень ярко очень насыщенно, очень гармонично стремиться к идеальной любви, идеальным отношениям. В этот период наиболее благоприятно складываются взаимоотношения с людьми издалека. Также очень благоприятно путешествовать и устраивать себя, устраивать свои рабочие места где-то далеко. Ну а прежде чем приступить к дальнейшему прогнозу, хотелось бы поблагодарить вас за ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу поддержку. Надеюсь и на дальнейшее наше с вами благотворное сотрудничество. Смотрим. Венера для вас является в ближайшем периоде управительницей вашего дома символического работы. Работы и здоровья. Здесь эта тема для вас уже достаточно активна. И, то есть в ноябре уже сама по себе сфера работы, она уже для вас достаточно активна, скорее всего, многое для вас складывалось гармонично. Особенно очень интересные позиции для тех, кто ищет работу или тех, кто как-то связан с трудоустройством э, далеко, с организациями, которые находятся далеко с партнерами, сотрудничество с партнерами издалека. Здесь, возможно, очень интересные события, какие-то интересные договоренности. Может быть, все шло не очень легко через какие-то проблемы, но, тем не менее, что-то у вас получилось наконец-то. Ну и плюс Венера в самом начале данного периода образует очень благоприятные аспекты к финансам партнерам. Партнеров, что говорит о том что вы еще и должны быть довольны финансовой стороной то есть вполне вероятно что еще и вы получаете хорошую денежку на сегодняшний момент но ну, а что будет дальше мы будем смотреть ну во-первых меркурий образует благоприятный аспект к вашему символическому дому карьеры и работы что уже говорит о том, что вы находитесь в достаточно прочном положении. И что бы ни происходило вокруг вас, то вас никакие перипетии не должны коснуться. Вы выйдете сухими из воды. Также в скором времени подтянется 21 декабря, подтянется еще и... Меркурий перейдет в знак Козерога То есть подтянутся еще и Немножечко другие сферы Которые отвечают за взаимодействие с партнерами Которые знаете, обладают каким-то определенным Статусом, положением С ними получится О чем-то договариваться Находить компромиссы Принимать важные решения в вашей жизни Можно смело утверждать Что вы уже Не на пороге стоите А уже находитесь уже в вихре очень важных перемен. Вашей жизни стремительных 17 и 19 декабря Такие две важные планеты Как Сатурн и Юпитер Выходят из козерога И заходят в Адалии Что говорит об очень важном периоде в жизни Когда заканчивается что-то старое И начинается новый долговременный период Он должен вам принести Богатых партнеров Статусных партнеров Партнеров с которыми с которыми вам будет сотрудничать очень легко, надежно, и вы сможете уже наконец-то что-то построить в своей жизни, то, о чем вы мечтали. 20 декабря включается интересный аспект, он будет длиться всего лишь несколько дней, но тем не менее вот от Венеры будет секстиль к Юпитеру и к Сатурну, и он может принести вам благоприятные возможности в обучении, в путешествиях, в расширении своих связей, благоприятном сотрудничестве. Особенно это может коснуться партнерства издалека. 22-23 числа будет образовываться не, не очень благоприятный аспект, скажем так, напряженный от Плутона к Марсу, что говорит о повышенной конфликтности. И в эти дни лучше не выяснять отношения со своим руководством. Но здесь есть плюс. Одновременно Меркурий образовывает благоприятный аспект к Урану, что говорит о том, что многим из вас в это время придут очень интересные, оригинальные решения, которые могут вам найти правильный выход из любой создавшейся ситуации. С 27 по 30 декабря будет действовать немножко такой иллюзорный аспект от Венеры к Нептуну, который может принести вам как и неожиданную влюбленность, так и, возможно, какие-то неправильные принятия решений. Это в эти дни вы можете запутаться, ошибиться. То есть постарайтесь не принимать никаких важных решений и тем более не делать никаких важных денежных положений. 30 декабря состоится полнолуние в раке вашем. Причем образовывать оно будет достаточно напряженный аспект к сфере вашего партнерства. В этот период вы можете прозреть, что-то узнать о своем партнере нелицеприятное, что-то может вас расстроить, и вы можете принять очень важные кардинальные решения относительно ваших отношений. С 31 декабря по 5 января Меркурий будет образовать благоприятный аспект Нептуну, который находится в доме высшего образования, психологии, философии и сферы, связанные с иностранными партнерами. В этих областях вас ждут интересные, очень качественные и кардинальной перемены к пятому числу с Плутоном соединится Меркурий и можно говорить о том, что начало года это время, когда вас невозможно будет обмануть 7 января Марс выйдет из вашей сферы карьеры высших целей, достижений и перейдет в следующий дом, дом дружбы и дом связи с большими коллективами что он принесет мы уже поговорим в следующий в следующем прогнозе. Ну, а пока рассмотрим все сферы деятельности для вас более детально. Как вы будете себя ощущать? Вам, Вы знаете, для многих из вас в этом периоде будет максимально открыта интуиция. Вы будете видеть людей насквозь. И вам будет очень легко понимать замыслы других людей, и вам это будет здорово помогать. Если говорить о финансовой сфере, финансовая сфера будет достаточно стабильна, будут новые предложения, будет достаточно немало возможностей, которые вы использовать для себя, будете выполнять. На работе со своими сослуживцами рекомендуется соблюдать некоторую хитрость, хитрость, мудрость и уметь быть впереди чьих-либо других решений. Возможна ситуация, когда вам поможет не тот человек, на которого вы надеетесь, а совсем другой. Для девушек хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на мужчин, относящихся к огненным знакам овен, стрелец, лев или же это скорпион. А от них возможны обманные ситуации неясные, туманные. Возможно, этот период станет для вас концом этих отношений. А вот для мужчин интересно, вы как-то не настроены на очень серьезную волну, и у вас будет достаточно много знакомств легких, непринужденных и очень радующих вас. Особенно это будет касаться девушек, женщин, которые рождены в период, то есть для вас будут актуальны девушки, которые рождены под знаком зодиака Овен, Скорпион, Лев, Стрелец, Рак, так же, как и вы, или Рыбы. Также еще для девушек хотелось сказать, что возможно неожиданное знакомство с мужчиной издалека, но оно вряд ли будет долговременным. Для семейных пар, для состоявшихся пар, в общем-то, идет ситуация достаточно стабильно. Единственное, что ваша половинка будет как-то к вам ну, более чем когда-либо внимательна и может быть придирчиво. Но в целом вы справитесь и абсолютно дружно проведете вместе новогодние праздники. Всех вас здорово порадует встреча с друзьями, которых вы давно хорошо знаете. Вы ждите от них интересных предложений. Возможно, это будут какие-то совместные поездки. Они вас очень порадуют и добавят вам новых сил. Также ожидайте приезда родственниц издалека. Ну и под конец главный совет. Оракула. Хорошо, если вы протянете другим руку помощи, даже если у вас самого дела идут не вполне гладко впоследствии вы убедитесь что такой образ действий очень выгоден а в данный период едва ли можно рассчитывать на признание ваших способностей и достижения начальством что конечно малоприятно вы страстно желаете чтобы обстоятельства изменились но время сейчас благоприятствует этому не, не, не благоприятствует этому скромные ваши желания могут исполниться и теперь а вот крупные нет как ни странно, нынешнее ваше финансовое положение не так уж плохо. Удачи вам!